Всем привет, я решил пройти игру Алблст, но не один с другом, Ренат. Всем привет. Так. Я, блин. Какой Только... шпиц? Ты сейчас так. где? Я сейчас в том месте, где тут открывает двери, какой-то чудак уходит, что-то чиптал. Типа Подожди, что не открывай а, Все, я открываю. Да сейчас сирена решает сразу. Упал звук немножко, пожалуйста. Друзья, <связь> <связь> убавь немножко звук. Чё? Звук немножко убавь. А, сейчас. Так, звук. Прям на самой мизе поставь. <связь> так что у меня вообще... Немножко блин камера трясётся. А у меня тоже... Блин, ладно, как так. ты в виду, да? Нет. Слушай, ничего нет. Андрей. Ч ⁇ да, У меня на самом мизере стоит. Сейчас я докажу, что а, он, у нас, блин, на самом мизере а... стоит. А, а у меня... Так сейчас лучше? Звук. Так лучше? О, блин. Класс. Батареечка. Документики. Знаешь, что там конец О. сетевой игры, это игры. Вот. Можете вот прочитать раз, начало, и дальше. Все. Вот на столе, можно покушать, блин. Ты видел, что на столе с кока-колой стоит? Кого? С кока-колой, какая фигня, ну кишка. Ага, -а, это в Да. Лев. Блин. Блин, да. ты сейчас где? Я? Да, я сейчас две открываю. Меня, Меня кинул какой-то монстр. Да. Звук, ну, звук, ну, Я сейчас залагал. А, это у меня второй приезжался, меня все залагал. Так, созвука не такой. Удерживаю, ч, склеручи, удерживай. Же... Блин, где так, тут там, вообще, там вот дверь. Так, есть батарейки? Нет никаких тут батарей. Сам. А ты снимаешь ведь, да? Ну, на камеру. Да, ну я тут друг. все, мне скинули. Ты сейчас где? Я сейчас, знаешь, где какой-то коляский, мужик. А. Я даже пусть Не говори, сейчас что-то сделать. А, то а, это психики. Блин, мне показалось, что это психи Нормально, да? Смотрит фильм. Давайте посмотрим, друзья что с тобой что я с тобой а я сам это говорит я Но... даже в этот момент не помню я даже практически не смотрел про него там всякие видео не его... я не понимаю нафига он полез вот... ч ну смотрел только как-то не очень я не понимаю зачем Но... он полез вот сюда вот в эту психолец так я взял какую-то карточку вообще Разговариваем по другим темам. Ты про свою тему, я свою. Не, ну, ну зачем он полез в эту все больницу объясни. Я сам не знаю. Может, он сам псих? Сто процентный псих. О, блин! Ты чё испугался? Даже не страшно. Привет, мужик, пояса, с ним на камеру. Андрей! Чё? Чё? Вот да этот... не говори ничего. Чё? Не говори ничего, это будет сюрприз. Потом скажет. Ладно. Но, правда, немножко страшно. Так, я взял какую-то карточку. Не я знаю, уже карточку, не я уже бегу к двери, той. А куда карточку вообще? Иди туда, там, 아... где в этом в коридоре железная дверь, знаешь где? А, Козовин, длинный, здорово, да? Да. <свист> да, блин, уходи, уходи, фуфу. Всё, я вот... Как, ты сейчас где? Я, я, я туалету тут смотрю. Туалеты? Зачем ты в туалет смотришь? Да, думаю, ожидаю чего-нибудь, рука. У <свист> туалета у рука? Да, такая же Туалет такой, интересный. Так. Так, закрываем тут. Ага. Так, что тут есть что-нибудь? О, там что-то валя. А нет, по нами турпакопа. Что сам надо нажать? Я вообще скажу, ты где? Я к тебе компьютер. У меня свет отключили. Ну, в игре. Ну да, мне смешно. Свет у него включили. Выключили. Блин. У меня свет выключили. Так, как я знаю, в этой игре надо прятаться постоянно. Спрячься там, Ренат, даже сейчас, кто за.. Я уже спрятался. Тут зашел этот маньяк. Маньяк зашел к тебе, дай? ⁇ -мо ⁇ У меня какая-то камера горит. Стой. Что это такое интересно было? Уходи. Уходи, хорошо. Уходи, баба. О, он не мое дверь открыл. А так мою не открывать, пожалуйста. Так, блин. Блин, он весь перерезанный почему-то. побежал ты где а ты тоже да уже железную дверь там я так. уже бегу вниз я тоже я уже прохожусь через все я прошел через щи документы я тоже я взял какую-то бумажку а точно так сейчас. вот читайте ну вот прочитайте может закончим на час аринат yeah. давай закончим уже что-то там долго уже ну ладно всем пока всем пока ладно короче я говорю или давай ты короче всем пока подписываемся на канал ставим лайки